Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Предлагаю вашему вниманию астрологический прогноз на период движения Марса по знаку Овен с 25 мая по 5 июля 2022 года. Подписывайтесь, жмите колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram и Telegram. Ссылки на социальные сети, контакты для записи на консультацию и по вопросам обучения вы найдете на главной странице канала и в закрепленном комментарии. 25 мая ночью в 2 часа 18 минут по киевскому времени Марс, планета огня, 4 по удаленности от Солнца, входит в огненный знак Овна до 5 июля 9 часов 4 минут утра. Марс характеризует агрессивные инстинкты, представляет принципы активности, действия, проявлена энергия силы. В знаке Овна чувствует себя комфортно, так как является главным управителем этого знака, поэтому здесь Марс раскрывается полностью. То есть планета и знак по своим основным проявлениям имеют общие характеристики, значит между ними устанавливается обмен однородными общими энергиями. В результате такой общности Марс проявляет себя полноценно, а знак Овен находится в энергетически гармоничном состоянии. Марс отражает принцип импульса, направленности вовне. В период транзита по Овну проявление Марса, то есть действия людей гармоничнее и сильнее. Те, кто имеет лидерские качества и стремится брать инициативу в свои руки, в ближайшие полтора месяца смогут сделать гораздо больше, чем в предыдущий транзит Марса по рыбам. Для того, чтобы понять, как влияют энергии Марса в определенном знаке, рекомендую посмотреть или послушать мой ролик о транзите Марса по рыбам, где он в гостях у Нептуна и Юпитера. Сопоставив с событиями, которые произошли в период с 15 апреля по 24 мая этого года вы лучше поймете как использовать максимально эффективно транзит марса по овну в ближайшие полтора месяца где планета у себя дома в любом случае при правильном использовании планетарных энергий можно проявить свою индивидуальность ярче и стать заметнее при отсутствии физических нагрузок, без активных действий, сброс энергии накопленного и неизрасходованного потенциала может происходить остро, резко, через агрессию. Марс – это начало. Первый импульс. Так же, как и знак Овна. Арис или Марс – бог войны, несущий разрушения. Идеал храброго воина у древних грехов. Среди греческих богов пользовался наименьшим уважением. Даже его отец Зевс недолюбливал своего сына за постоянно затеваемые раздоры и кровожадность. Однако Марс не всегда одерживал победу. Он мог уступить на поле боя даже смертному, особенно если обычному человеку помогала Афина или Палада, олицетворяющая мудрость и спокойствие. Девиз Марса «Я, я сам». Задача Марса, то есть то, что он должен научиться, учитывать интересы других. Миссия – зажигать всех остальных и вовлекать в процесс. То есть всем людям в период транзита Марса по Овну следует помнить об этих характеристиках. Давайте немного теории сейчас, чтобы всем было понятно, чем огненные знаки отличаются друг от друга смотрите овен это первый импульс вспышка искра первый огонь еще не устойчив, но именно он может принести значительные изменения так как его порыв непосредственный смелый и решительный символический образ соответствующий кардинальному огню хорошо описывает свеча спичка Горит недолго, так как еще не успел окрепнуть, набрать сил, еще не умеет накапливать и собирать энергию. Он первый, и это его задача – зажечь. Лев – это уже камин, около которого долгими вечерами греются у огня люди. Фиксированный огонь может дольше, чем Овен, удерживать свет и тепло. Также красочно описывает символизм фиксированного огня само солнце. Для льва очень важно быть в центре, светить, излучать. Стрелец – это символ огня. Это костер в степи, романтика, необъятные просторы, где нет границ и ничего не сдерживает языки пламени, которые стремятся в ночное небо, к звездам. Согреться долго возле костра может и не получится, но можно получить заряд оптимизма, наполниться внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое, в чем и состоит мутабельная задача стрельца или его переменчивая природа. В период транзита Марса по Овну многие люди становятся энергичными, появляется вдохновение и люди быстро приступают к делу усиливается энтузиазм увеличивается эффективность физической и активной умственной работы до 4 июня фон создает ретроградный меркурий поэтому пока что реализовать свои инициативы не так просто возможны авралы то есть периоды интенсивного но кратковременного труда которые чередуются с частыми перекурами и длительным периодом раскачки 29 мая – точное соединение Марса и Юпитера. Этот аспект ощущается также 28 и 30 мая. Дни усиления военных действий, но и получения результата. Удача на стороне тех, кто защищается, то есть на стороне украинских воинов. Агрессора на всех уровнях ждет поражение, будь то личный конфликт или война в масштабах государства. Эрефия летит в пропасть семимильными шагами. У меня есть видео о транзите Юпитера по Овну, рекомендую, ссылка в закрепленном комментарии. С 4 июня начинается очень продуктивный период, все неприятные транзиты заканчиваются. Марс в Овне, при поддержке Юпитера в этом же знаке, позволяет вовремя начинать и развивать высокую скорость всех процессов. Активный, думающий человек вплотную может приблизиться к реализации целей. Появляются новые лидеры общественных мнений, создаются новые сообщества и группы по интересам, а также предприятия, общественные организации. Планетарные влияния способствуют формированию у людей четких, стабильных убеждений, взглядов и стереотипов поведения. С 4 июня до 5 июля идеальный период для открытия бизнеса, налаживания контактов с иностранцами, выезда в другую страну и поиска работы. В этот период одновременно усиливается личное обаяние и сила, поэтому легче вызывать абсолютное доверие окружающих и желание идти за яркой личностью. Практически в любой деятельности появляются новые перспективы. Главное в это время проявлять таланты и способности, заявлять о своих интересах. Но успех также во многом зависит от умения договариваться, общаться, строить социальные взаимоотношения. Это характеристики противоположного знака – весы. И в конце мая, в начале июля 2022 года именно об этом люди часто забывают ведь сейчас по оси овен весы максимальной силой обладает именно овен ведь здесь марс управитель этого знака и юпитер планета удачи и везения золотой период для представителей огненных знаков овна льва и стрельца ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным и вам действительно удастся воплотить в реальность некоторые свои желания. Сложно весам. Может казаться, что все против них. А действия окружающих направлены в противоположную сторону. Будьте осторожны в любой практической деятельности, чтобы избежать травм. Козероги и раки сталкиваются с препятствиями. Окружающий чаще, чем обычно, нарушают ваши личные границы. Напряжение может возникнуть при общении с мужчинами, партнерами, друзьями, родными, любимыми или коллегами. Успех ваших усилий наверняка будет сведен на нет излишне агрессивными или поспешными действиями. Найдя способ обуздать эти склонности и обрести решимость и терпение, вы достигнете большего, чем ожидали. Близнецы и водолеи – на блюдечке с голубой каемочкой вы вряд ли что-то получите. Но приложив определенные усилия и проявив настойчивость, многое задуманное с большей долей вероятности реализуется так, как вам хочется. Как известно, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Тельцы, девы, скорпионы, рыбы – все в ваших руках. Вам никто не помогает, но никто и не мешает.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 Период с 25 мая по 5 июля 2022 действительно благоприятный и очень ресурсный. Главное не упустить счастливые шансы и новые возможности. Транзит Марса и Юпитера по Овну оказывает благоприятное влияние, так как дают дополнительную жизненную энергию, открывают новые перспективы. Тем не менее, если в этот период проявлять себя импульсивно, сначала делать, а потом думать, то результат может быть довольно опасным как для самого человека, так и для окружающих. Не забывайте, что эффективность действий во многом зависит от правильного отдыха. 27 и 28 июня гармоничный аспект Марса и ретро Сатурна и если вы уравновешенный организованный человек имеющий четко определенные цели то вы сможете максимально использовать преимущества этих двух трех дней не упускайте случая намеренно создать ситуации, которые продемонстрируют ваш опыт и зрелость. В конце июня обстоятельства складываются наилучшим образом, чтобы заложить прочный фундамент для будущего успеха, к которому вы стремитесь. В этот период возникает шанс воспользоваться помощью людей, обладающих властью и влиянием. Напряженные дни с 1 по 3 июля. В этот период напряжение двух воинствующих планет – Марса и ретроградного Плутона. Точный аспект 2 июля. Обострение военного конфликта вполне возможно. Но что бы ни произошло, Украина выстоит и победит. Вернет все территории. Слава нашим украинским воинам и тем, кто отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии.